Всем привет! Спешу с вами поделиться обалденной новости. У нас 10 тысяч подписчиков. Благодарю вас за такую прекрасную сумму. Вы меня радуете с каждым днем, добавляетесь, подписывайтесь. В общем, дарите мне прекрасное настроение и творческое вдохновение для того, чтобы вязать. Также спешу вас поздравить с майскими праздниками, с 9 мая, со светлой Пасхой. Мира вам, добра в каждый дом. Люблю вас, подписывайтесь, не забывайте. Пока-пока!